Брос. Экипаж одевает защитные очки. Приближается к точке взрыва. Высота 4000 метров. Осталось 3 секунды. 2, 1, 0! Взрыв сопровождался световой вспышкой необычной силы. В этот момент самолет-носитель находился в сорочке, и последующие свечения, несмотря на сплошную облачность, были видны в радиусе до того. столб, поднимающийся с земли, быстро увеличился в объеме. Через несколько секунд после взрыва диаметр полевого столба составлял около 10 километров. Увеличиваясь в размерах, облако медленно поднималось вверх. В своем конечном развитии оно достигло